Император Александр обладал очень своеобразным чувством юмора. Однажды ему доложили, что некто Воробьев, мещанин, выпивая в трактире, повел себя крайне непристойно, то есть напился, стал сквернословить. И тогда даже целовальник сделал ему замечание, говорит, ты выражаешься непристойно в присутствии государя-императора. По обычаю того времени во всех публичных местах, местах висел портрет императора. Об, обозленный этим замечанием, Воробьев якобы воскликнул: «Плюю я на вашего императора!». Естественно, он был задержан полицией и обвинен в оскорблении величества, поскольку дело считалось по тем временам довольно серьезным. Оно дошло до императора Александра III, который, прочитав э, это дело, нанес следующую резолюцию. «Отпустите дурака домой и передайте ему, что я тоже плюю на него».